Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Я Тилька, а это Харли Квинн, а еще я сегодня под нее накрасила макияж. Ну, типа так, несговорчиво. Ага. Все, что вы видите, это очень странно. Ну, мне просто не хватило времени снять макияж. Они приехали слишком рано, я не успела нормально перекраситься после того, как я сняла видео. Поэтому сегодня я в таком образе. Можете посмотреть у нее на канале, почему она в таком образе. Сегодня у меня пришла странная идея. Мы с тобой будем рисовать всякие предметы. Но... Возможность будет в том, то, что мы не будем знать, что это за предметы. У нас будет здесь стоять красивая коробочка, в которую мы будем ссылать вот так, ручки ты свою, я свою, теребонькой трогать что там, и пытаться понять, что это вообще такое, и потом это нужно будет нарисовать. Тот, кто лучше нарисует, тот это забирает. Вот такие вот сегодня веселые тапы и правила. Мы должны одновременно сынуть руки или по очереди? Ну, лучше одновременно, чтобы начать рисовать. <связь> ну ладно. <связь> Просто поделись, если что. Что это? А, мне кажется, я знаю, что это Я даже догадываюсь Это что-то вот такое Не знаю, моя фантазия сделала все за меня Моя фантазия просто сделала все абсолютно за меня там стараешься так красиво рисует? Отстань, да, я стараюсь. Сейчас, да. Посмотрите, как нарисовала я. Как рисует Лиса? Я же пока не нарисовала. Ты не знаешь, что у нас не конкурс на, на лучший рисунок? Не уверена. Окей, okay, yeah. хорошо, я, я нарисовала. Я тоже зайчик пришел в голову? Да, у меня тоже зайчик, у меня розовый заяц. У меня тоже розовый Звань, заяц. Типа... Я бантики нащупал просто розовый заяц Можно смотреть? О! О! Это вообще не розовый О, заяц Господи, это за хрень! За хрень! А можно спросить, а где мы вообще это нашли? Почему оно выглядит таким несвежим? Оно новое хоть, я надеюсь? Оно новое? Оно очень припал Это какой-то гибрид не знаю, ежа, Это, это как-то лиса Кобибары и, и заяц и зайца. Что бывает, когда живот занимается ну, не тем самым Ну что, по более похоже <свят> <свят> У него еще человеческое лицо да, он очень криповый. У него еще человеческое лицо. Но у него явно нет бантика. Давай вот так поставим, И пацаны пусть голосуют. Я думаю, что вы тихо. Знаете, Ведь. почему? Почему? Потому что, ну, во-первых, нет бантика, во-вторых, у тебя вот ты кузов как-то угадала. Я рисовала. просто рисовала, как очень зайчиков да, рисуют. у тебя вот кузов как выглядит, так и нарисовала. Ну ладно, забирай себе. Если честно, то я даже не против, что ты выиграла это. Вот какие звуки на Ну что это за штырь? штырь? О. Там есть я штырь? Я еще дырку нашла. Но ну, там ничего не нажимается. Так я не понимаю, зачем тут эта дырь нужна. А, у него штырь, чтобы двигать вот эту вот штуку. Глаза. Да. А, нет, да. Там рычаг. Окей. Ок, спасибо. Криповая игрушка. Второй раунд. Готова свои ручки свои? Я уже не знаю, что будет там. Я боюсь нарваться на какую-нибудь мокрую слизь. Но это почти что мокрая слизь. Что за хрень такая? Что это? Я не уверена, но у меня есть идея, что это Я реально не уверена, что я правильно это делаю Похоже на вот такую хрень какую-то Такое ощущение, что там реально лежит вот какой-то... Не могу сказать, потому что Лиса может нарисовать вдруг. А мы же соревнуемся, победитель получит это У меня сапог А у меня оторванная нога Ну что, достаем? Это <свист> оторванная нога! Какого <свист> прого? Она такая мерзкая! Мне зачем? Почему я это угадал? А мне это не нужно! <свист> Забирай! Это мой Париж на сегодня. <свист> она еще в томатном соке. Откуда ты это досталась? Какой помоги ты это выдержал? Почему она такая не свежая? По моему сегодняшнему образу это подходит. Я буду у Харли повелительница кровавой ноги. У меня валенок. Я почти угадал. Ну как тебе сказать? Что ж, раунд номер три. И кто интересно сейчас победит? Я не знаю, но мне не нравится чупать всякую хрень. Давай. Я например, что-то такие бестолковые подарки. Я бы хотела драться за что-то более полезное, чем оторванный кусок ноги. Ты ко мне пришла на канал. Тут мои правила. Палец, если, конечно, не понимаю. Ай, фу! О, что ты это? делаешь? Что О, зачем ты можешь тут мяпалась? Ааа! Аа! Аа! Аа! Аа! Аа! Аа! Аа! Аа! Ты Аа! Аа! Аа! Аа! Аа! Аа! Аа! Аа! это Аа! Шлюкинг, шлюкинг. Я сегодня плохая девчонка такая. Ой, все, я в этом говне. А, ну, ну это какое-то... Ну, по-любому это вот что-то вот такое, потому что, ну, вот там по ощущениям оно вот так вот выглядит. будет. Конечно, там умею рисовать, но вот я рисую как могу. Я понимаю только то, что если даже сейчас я это выиграю, а зачем мне это нужно? Это все уже у нас на руках. Во мне. На мне. Но это кекс. А по мне это тарталетка. Кекс. Такое пирожное, тарталетка. Кекс, Где там? кекс, кекс. Тарталетка, я даже я угадала. Ха-ха-ха. Это тарталетка самая настоящая. Я сегодня побеждаю. Это твой Нет. подарок. Ура, я вкусняшка, Я очень хочу кушать. Вот. Забирай все полностью. Нет. Я. Ты бреда. А я это. Съедим же это вместе. никак ну, За любовь. Раунд номер 4. Щупай. Вот сейчас должно быть что-то очень гадкое. Я прям по всем этим взглядам вижу. Давай, короче, ты потрогаешь, потом я. А то я вообще что-то не понимаю. Там слишком много Т пальцев. Ты потрогала? Нет. Это игрушка пищалка, видимо, для псов. Ой, она какая-то длинная. Это либо взрослая игрушка, либо для собачек. Я взрослая игрушка бы не пищала. А что это на конце за? Это что за бубенцы? Как где вообще вверх, где низу этого? Объясните. Короче, я рисую, как рисую. У меня она выглядит как-то вот так. Потом у нее идет расширение, будут вот такие бубенцы, штуки три, по-моему, или четыре. Может быть, это курица, правда, какая-нибудь? Ну, это у меня вот такая вот штука получилась. У а меня вот. это утенок. У меня в этот раз нога <смех> получилась. А по мне это какой-то такой типа утенок-петушок для ванны ну, или вот для Ну вот, смотри, вот мой петушок. Вот это у него голова, а Знаешь, него... это можно сказать, что это вообще любой предмет. Это может быть нога, это может быть пельмень. Да а нет, нет, на самом деле, вот, это головка, это туловище, а вот это эти, вот эти курлыки, которые... А еще лежат. это может быть ротовая область, вид изнутри, типа ты открываешь рот изнутри, у тебя... У тебя еще нет зубов, у тебя только четыре осталось, и типа, вот, и дантист. Да, тут может быть много вариантов. Ты там птичку нарисовала, да? А у меня утренний, да. Больше на похоже, мне на утенка. <свес> <свес> а я угадала, с брухлей-то. Я угадала, что там есть какая-то штука. Брухляток-то и у меня есть. Смотри. А, а, а. <свес> Лиса угадала, где находятся эти губенцы. На И голове я их на жопе нарисовала на голове Что это вообще такое? Это что за червь -кишка Ну, это слизняк Это, да, это. слизняк червь-кишка Сегодня все подур подурки, подарки для Цезаря Да У него Но будет новая. Эвил новое. где? Эвил? Эвил, иди да, да, да. сюда Эвичка Теперь ты король слизней Пытается, <пытается, <пытается бежать Она меня выигрывает Обдирает мои подарки. Что-то как-то неохота, да, засовывать подарки. Ну тут был очень подозрительный смех. Куда более подозрительный, чем при всем остальном. Угу. Мальчики за кадром смеются. Че, готова? Давай ты первая. Так слишком подозрительно. Она сохлихиская. Если это то, о чем я думаю. А, я знаю, что это. Я поняла. Это Я знаю, что это. Я знаю, что это. Мне очень не нравится это трогать. Это ужасно, мерзко, но. Ну короче вот такая вот хрень выглядит. Это как-то вот так. По мне это просто какие-то инопланетные споры грибов. Это вешенки, да? Это процентов вешенки Я не буду это трогать. Да, угу. это вешенки. Ты же знаешь, что лис не любит грибы. Зачем ты их купил? Посмотри на ее лицо, она тебя убьет. И меня убьет, я не знала. Я люблю вешенки Убери это от меня! Убери... А, нет, она взрывает мое жилье! Убирай грибы вонючие! Убирай их быстро! Фу! Фу, нет! Как руки мыть. Б... <сех> а вдруг там будут опять грибы. Опять грибы. Спасибо, выбились. <сех> <сех> <сех> <сех> а ч ⁇ так <тут> ничего нет? Подожди, <сех> нет, а о, о -о -о, было? Вот оно. Это... Ну от Леози. это... Это пупсик. Ну, это, короче, у меня сейчас получится какая-то шумаромойка, отвечаю. Я не умею рисовать. Но у нее небось такие вот рюшечки какие-нибудь. Там вот какой-нибудь вот такой цветочек тоже с рюшечками. Ну, это не копсик. Кармашки. Вот это такое маленькая кукла. Тупое угла. лицо у нее, типа, такой носик. Глаза большие, как у Барби. Типа она Барби, но она ни хрена еще не Барби, она такая зародыш Барби. Вот. И у нее 100%, наверное, есть челка. По мне, это маленькая кукла Барби. Ну, типа, как вот они, дети, кукла Барби. А-ля или как-то что называется. Да, я очень постаралась. Я тоже. Не знаю, грозил рисунок. Да, и я была абсолютно права. Это самая настоящая маленькая ребенка Барби. И, между прочим, я даже цветом волосы практически со шмотками угадала. Бам-бам! Я тоже хорошо нарисовала. Я здесь вообще не признать маленькую Барби. Вот маленькая Барби. Это не маленькая Барби, ты говоришь, это, это пупсик. Ну, маленькая пупсик нет, ты Барби. Ты совершенно другое. Меня в моей деревне вот это всю жизнь называлась пупсиками. Я тебе отвечаю, всю жизнь у меня были пупсики. это был пупсик, а не малышка Барби. Пупсик. Эй, Эвик, ты что, это мой приз. На. Это теперь твоя женщина. Нет, Эвик, нет. О, у меня твое с Отлично опять она меня начала обзирать. Я готова щупать. Ты готова щупать? Щуп, щуп. Ой, оно большое. Оно живое. Серьезно? О, нет, только не говорите, что это мой любимый и мать его цветок, который вонял все время. Он очень воняучий. Это, короче, это, походу, как она называется, хрень. Цветочек не... в горшочке. Да, цветочек в горшочке, у которого на конце вот такие вот тупые маленькие цветочки, которые воняют. Кстати, начало вонять. Да, это саная гербера. Наверное. А по мне это просто какое-то растение, и там нет цветков, там скорее просто листики. Вот. Мой вариант это вот это вот ненавистное растение, которое воняло все время на всю школу, стоило бы тронуть. Кажется, твое ненавистное растение ты выигрываешь. Ну, что сказать, хорошо, что ты выиграла свои нелюбимые растения, это даже как-то сериалистично, что ли. Было бы хорошо, если бы ты выиграла грибы. Сверху красиво, но воняет. Маме отдам. Последний, заключительный раунд в котором кто-то из нас это заберет. Не знаю, что это может быть. У нас сейчас, по-моему, все поровну, да, пачекам с тобой? Походу да, кстати говоря, у нас вроде все да, поровно. Ты взяла ногу, я взяла этого дятела. Я взяла грибы, ты взяла девку. Ты взяла пирожные. И я... ногу. А, цветы я еще взяла. Три-три. Да, слушай, смотри-ка. Это уже битва не на жизнь, а на победу. Кто же выиграет? Пишите сейчас в комментарии, за кого вы голосуете. Ну, за кого болеете. за в общем, пишите, Лису или за меня. За Готово, Сой. Это последний раз, значит, должно быть что максимально мерзкое, так что я подожду твоей реакции. У меня в руке. Она у меня в руке щупаешь? Да. Бабушкина варежка. Она колючая. шерсти как будто, да. Здесь что-то. Ой, туда можно руку засунуть. Пальчик. Ты засунул туда пальчик? А где ты пальчик? Ну я уже вытащил, наверное. Мы не сможем туда два пальца засунуть. Стоп! А что за хвостик? Это тампон волосатый? Да не бывает такого, что ты людей пугаешь. Не, ну это по Короче, я знаю, что это. Это мышка. Да, и я тоже думаю, что это мышка. У меня похоже, мышка на тампон! Алло, <смех> Тампон какой-то! А у тебя какая-то фиксация очень странная. По-моему, это мышка, которую можно, типа, надеть на руку, или это, может быть, чехол мышки для Я вот так дорисую, чтобы не было похоже на тампон. Ну, у тебя реально какие-то проблемы. Это мышь, это мышка для кота. А, либо мышка, знаешь, для этих, для кукольных вот этих. Да, да, это что-то из этой категории. Можно ли доставать? Кто был близок? Ого, она вообще по-другому выглядит. да ты что? Ну, всем по-другому. Ну, вообще не по-другому похоже. Подожди, стой, стой, стой. У меня тоже похоже, между прочим. Посмотри, у меня тоже вот жопочка, жопочка. Да, да, один раз. Протик. Подожди, даже ушки нарисовали. И это у него он язычок. Ты нарисовала язычок? Не вижу, у тебя язычка. Нет, язычка. Я нарисовала. Я вижу язычка. Кто победит? А, глаза я у тебя не вижу. Ты нарисовал глаз. А я нарисовала. Ну ладно, надо ну, забирай свою мышку. Элечка, я выиграла тебе еще один подарок. Сегодня просто день подарков для домашних животных. Ты завидуешь мне? Она могла, она могла бы быть у тебя, она могла бы рыться в твоих волосах. Она зайдет. и так гроется в моих волосах, а че ты? Это первый и последний раз, она больше не будет так делать. В общем, по итогам победила Лиса. Тот, кто за нее голосовал, молодец. Можешь сказать что-то в свое победное слово? Интересно, а на этого ребенка налезет фигурка мыши? Да, налезет. Ну, в общем-то, это все, что я хотела сказать. В общем, спасибо, что посмотрели это видео. Пишите, как вам вообще такая идея видео, где я что-то с гостями буду щупать вслепую и это рисовать. Если вам понравится, то я сниму следующую часть. И можете писать, кстати, в комментарии, с кем еще снять. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Лисы. Смотрите ее видео с вот этим вот безобразием. Она ведь реально покрасила свои волосы. Прикиньте, опять убила свои волосы. В общем, пока.